Привет, дорогие друзья, с вами Влад. И сегодня будем продолжать проходить Тоталей, э, Аккуратный батл симулятор. Сразу хочу пожелать приятного просмотра всем, кто кушает, а кто не кушает. Приятного аппетита. Возьмите что-нибудь себе покушать вкусненькое. Да, мы будем продолжать. Так, давайте поставим хвачку. Хвачка, кстати, всех тащила. Вот даже мы не могли ничего сделать. Хотя может быть. Не, у них нету зелья. Вот когда мы зелья кидали, тогда их она становилась. Кстати, я уже немножко поменял микрофон, поближе поставил, то плохо слышно меня было, так и... сейчас будет получше слышать, наверное. Так, теперь... Ну все, в принципе, у нас нет больше монет. Вообще никаких нет, вообще ноль. Просто, А ну-ка. не, давайте управлять. Как управлять? Да. Офига, зайдите! Э-э! ты бляха! А убили хотя бы? А мне тоже, да. Быстро? Блин. Так потому что я должен играть был вообще-то. А какого фига? Тут должно по-другому все быть. Окей, очень далеко поставим. И расстояние, что было хорошее. А то они друг друга фигарит. ниндзя ну, не знаю, пускай фигарит прям сразу. на нафиг на да они все равно не умирают они бессмертные какие-то там да даже не начал фигарить так да что за фигня хорошо все монахи так да, монахи пускай вот так вот монахи давайте я вас верю монахи давайте а че я друг друга фига Ч ⁇ монахи такие медленные, пишут, 200 тысяч лет. но ну, мы победили, походу. Монахи, да. Тащи. Но серия будет по-другому называться. но какая разница. А может быть и нет. А нет, по-моему, да. Ну, мы победили, по-моему. Ну, а нафиг. Да почему я своих убиваю? Ч ⁇ все, мы победили. Или один там вот зашкерился. Где? А, вот он реально я вот это опасно, кстати. Да ты уже тепил! На нафиг, по ноге! Ух ты, -мо, нормально так играет. О, победа. Офигенный кадр, конечно, он летит. Яростный Яростный монах просто. Реально, серия так будет называться походу. Реально, я хочу на превьюшку его поставить. Офигенно, по-моему. Это офигенно просто. Просто, я не знаю. Сразу, сначала уже офигенно. Просто первое... Сразу офигенно, просто. А давайте еще раз монаху поставим, ради прикола. Вот так вот, прям. Лук получился, надо было еще вот так вот сделать. -мо, они а не, не получится у нас получилось. Нет, они вздыхают сразу. А, нет, нет, все плохо. А, не, не получится. Я забыл, что они Не, не все можно, принципе, все заново. Обезьянный король. по а ну ка Ни хрена себе, чудо за фигня? Э! Фекариво! -мо, чё происходит? На! Ничего себе улетел! В космос отправил, да? -мо, я это. Блин, дракона как... Да блин! Поражение, да? Блин, ну, это... Чё ну фе... А, ну в принципе, да. Это все жестко, естественно. Вот вс, ну ладно. Э? да они вообще ни хп нету, по-моему. О, все, космос. На, о, полетел. На, полетел, полетел, давай. А это бессмертный, да? На тебе, прям в сердце. О, полетел. До свидания, в принципе, можно сказать. А, все, он уже за карту улетел. На. лети отсюда. Вс ⁇ победа. Надо было сразу лучников поставить. За 200 сколько там чем-то, да? Вообще офигенно. Зачем я ставил вообще обезьяных королей? Да зачем? Кому они нужны? О, я это помню. Дракон, да нафиг не. Давай фиг но ну тут не получится наверное Ниндзя ну, можно два поставить ну и лучше казать очень далеко нет лучше не подходить очень. А, они еще хп хуют этого дебила надо фихарить у вот них вот них вот теперь все у него нету щита щита нету На тебе! О, победа и Зафигаривала хорошо. А, так. А, лучники у них, да? Так мы тоже лучику поставим. В чем проблема? Все идеально. Казалось бы, да? Хотя нет. Улетайте отсюда нафиг. А, нет, походу нет, все плохо. Хватит играть в фигню, она интересные, О, космос улетай. Э! Как поражение-то всех положили, вы чё? Не, ну это какие-то... Ладно. Блин, не хватает чуть-чуть. Я... Я бы и победил бы. А что делать-то? Ниндзе опять. ниндзя не будет такие тащить. Сильно. Монаха можно поставить. Все, у нас нет мне нет, ну что... Блин, упил. давай еще раз. Я просто не, неправильно начал фигарить. Да-да. Давай-давай, фигари. Вот да он не фигарит, не долетает. Близко подошел, быстро. Или я близко подошел, чтобы то да на тебе! все хедшот! Вот так вот надо! О, катапульт, -мо! Ну хотя, принципе, хвачка победит катапульт. И ниндзя один. Будет фигарить. В принципе, да. Это было. Это специально так сделано было. Это была приманка. А теперь будет самое жесткое. Давай, играть. Все, все, можно было даже... не, ну, в принципе, все идеально сыграно. Все идеально, даже переигрывать не надо. Все идеально просто сделано. Так, что у нас? Король, три короля. Нифига себе, что там, серьезно? Ну, вот так вот ему... Могу... Да так вот, эти перелетел, идиот. На! Блин, запах, А что заметил, происходит? Я летаю везде, блин. На ка по королю, по Пошел отсюда а чё, где король? Ага, вон они остались. Да, Король, пошёл нафиг отсюда. Все, победа. Король валяется вон. это не король, ну ладно. Так, что у нас тут? Ох, нифига себе, сколько лучников. Ну ща мы хвачкой приманку тоже придется поставить. Блин, зачем я.. Ой-ой, у нас проблемы. Вообще большие проблемы. Мы проиграли, да. Потому что это не самая лучшая идея, конечно. Блин, да ч их так много-то? Ничего у меня меньше будет намного. Даже если я на поставлю. Будет компьютер, правда, немножко лагать, но ничего страшного. Давайте в бой! А по-моему это бред какой-то, серьезно. Победить невозможно самураем, он половину уже и убили. Так надо обмануть их. А никак, я их нельзя как никак их обмануть. У них же, они ж просто. Тут обмануть нельзя. Ну все, я сдох. И все походу тоже. Ну да, это бред полный. Так, ниндзя, ниндзя. Допустим. Давайте я лучше заушника буду играть. Они все поздыхают, и я тоже, походу, сейчас. Да, они даже ничего не, не тащит вообще. Вообще бред полный, я один остался, как всегда. Они просто идут и умирают, и все. Обезьяный король не знают. Ну а нафиг, о, нифига себе, нифига, надо было сразу таки сделать. А? Смотри, все просто улетели все. Ч ты стреляешь-то, это вообще пошел нафиг отсюда. Что ты тут стреляешь, стреляешь, да, все пошел на. Все, мы победили. Е победа у нас даже больше почему-то стало я же только обезьяны королей поставил или у нас тоже кто-то стоит я просто все вот так вот. давайте захвачу поиграем а тут король ну тут ну, я же короля победил Что я тут не побежу я? я победил короля без проблем просто Или нет, не победил, походу. Э, можно как-то договориться с вами? Им вообще плевать, по-моему, на это. Вообще плевать, что ли? Нет, не плевать. <социт> не плевать им. есть сразу трибл кил. Просто поставил хвачку. Так мы это реально хвачка? Не, ну тут хвачка не будет. Хорошо. Не, здесь можно поставить. Короля здесь. Там хватит, ну я не знаю, но мы это не, не потащить. Очень далеко, вот тут, допустим, да? А, они пошли в другую сторону. Ну ладно, пускай идут. Я иду, пускай. Там он справится, я думаю. я буду просто тут ждать их. Поджидать, скажем. А, где вы? А, вон там месил происходит. Я вам помогать пришел. А, он без помощи всех завалил, в принципе. Он справится? Или нет? О, не справился. Надо, надо за него играть будет. Хорошо, мы поняли, что... на нафиг! На! На! Нафиг! Всех завалил сразу же! Кто-то вообще будет? Ну все, я завалил. Даже хвачка не нужна никакая. Все! Как можно было тут проиграть вообще? Все, победа найди. Как он проиграл, я не понимаю. Надо будет мне играть, потому что я профессионал. А этот какой-то вот тупой. Да ё. Так, еще кого. Да плевай, кого хочешь. Я и так побед... уже смогу победить. все на нафиг. На, на нафиг. Что ты не сделаешь? Вс ⁇ рассели все быстро. Вс ⁇ никого нет. Чё такое? моё да чё происходит чай летает туда-сюда я сдох? нет вставай, давай кого там еще завалить надо сейчас завалим так никого нету туда куда кто запрыгнул а вот он нифига Че, фигеал что ли? Тебе сейчас как дам надо? Уи фига себе я прям в текстуру вошел. Вот это да. чё Да я тоже самое поставить и без проблем я мог победить вообще на Изи. Ну и дракона поставим ради прикола. Мне он не нужен особо. Я в принципе с обезьяном кор. Нет, я не хочу за дракона играть. О, тут один, по-моему, этот еще. Зевс! Зевс! Не тащит! Или. Не, ну <свистит> Зевс. <свистит> на Зевса фиг ты убил. Нифига себе. А реально Зевс тащит? А я даже ничего сделать с ним не могу. Ну Зевс да реально жесткий. Вот почему я люблю его использовать. чем пацаны? Ну все, вам хана походу. Зевса нету-то, ой, то есть, э, никого. Только Зевс остался. Пацаны, мы и застряли еще походу. Все. А чем мы сделаем? Все, Зевс победил походу, да. Ну, потому что реально против Зевса очень трудно. Хвачь. Нахвачку вообще, по-моему, плевать будет полностью вообще. Нахвачку эту, вообще. На Тевс это не действует, я уверен. Али, действует. Действует, что ли, он стоп? Нифига себе. Это нежданчик. Убей этих дебилов! Уопостыхали вот, все. Убью нафиг, да. Где ты там спрятался? Э? Ты тебя убил? Смысл? Ты чё, офигел? Один читовиц остался. Все, все, надо было тоже хвачку поставить. Но с первого раза у меня никогда ничего не получается, так-то так я уже привык. О, арбалет я помню арбалет это жестко сейчас на арбалет идти на арбалет ух ты нифига себе на нафиг убить убить уничтожить все все победа за сколько за 10 секунд Да я тут не сомневаюсь что проиграть я уверен что вы выиграете. чё тут музей ну, ну подумали ну, Зевс, на нафиг, все, нет, девца. Или есть. ⁇ -мо ⁇ что происходит, наркомания какая-то. Ну, Зевс Ну, Зевс очень сильно Я хотел только что сказать, что Зевса очень сложно убить, а тут я ошибался, походу. Его реально легко убить, походу. Нифига себе, ну это, это месиво, я не понимаю, куда я, где я вообще. Просто месиво. Я друг друга фига ну я плевать. Ну я сдох, ну ладно. Ну даже остался живой, да? Конечно. Война! Все, я победил. Иди, Вин. Да я, в принципе, то же самое сделаю, что нет. А чего бы и нет, кстати? А нет, да. Блин, я не то нажал что ли опять? Я выбрал тех и думаю, что так легко спавнится ага. уже я не того нажал. Выбрал. О, он, сейчас начнется война. Да хватит, блин! Фигарит меня. Да что происходит? На тебе, на тебе заморачиваетесь, да? Заморочился холодильник, блин. Убили. Все убьют реально. Все убили. Но я бы Я хотя бы жить хорошую прожил. Всех зафигарил. Ну, все, мы победили, походу. У нас двое осталось. Или один. А, нет, трое. трое даже. Все. Я могу даже никуда. Я просто могу просто прогуливаться и все. Я победил. ⁇ -мо ⁇ что происходит? Сейчас лед прорубишь, а? Э? Что происходит? Победили, да, походу. Е, е, мы победили, пацаны. все е. Так, <плес> угу, что у нас тут? Угу, угу. Ну, в принципе, тактика такая же. А <плес> ч ⁇ в принципе? А бы и нет? Гарик, тебя. Э, да, эти хлопки подойдут, э. ну да. Вот. А, так она сразу все. На медведь. Да, что ж происходит? Колпачит я колпачит туда-сюда. На, на нафиг медведь. На. На. <Извучит> <Ээээ, поторит> Пошел нафиг отсюда! Вот. Рычищу! В смысле поражение? Ты чё, офигел что-ли? Блин. впервые проиграли мы. Не впервые конечно, но откуда? И такой легкий проиграть, ну Хотя нелегко. Нет, вообще не сложно! Ч за прет-то? Блин, ещё пурга это нифига не видно. Ну хотя не так легко блин, сильно я близко поставил умирай чека себе так это сложно реально Ты чё фигел так это невозможно вообще вы чё издевает еще вы за уровень делаете это же вообще невозможно, блин. они еще прыгают, офигели совсем. Так это реально невозможно, блин. Прыгает, блин, нафиг, да? Я эти тоже, кстати. Вс ⁇ я сдох. Да, я сдох. Бред полный, я серьезно говорю. Это невозможно, им плевать вообще, они просто шпингуют мне и все Полетели. Победа? Ну так по картинке не скажешь, что победа. И им все сдохли. <с> Ничья, по-моему. Отлично, ком... Да? Нифига себе прошел. Я династию прошел. Новое влияние. Давайте новое влияние начнем. Нифига себе мы прошли. А можно кого хочешь, да? А че мне король понравился? Обезьяна, офигенно. Умесь его, просто художники против воды. А чё два короля? Я ж не. Или тут и клон делает? Вообще как это? Не, все, арипка. нахуй да <смех> нифига что происходит как они завалили это вообще вы что ли совсем? офигеть вы что делаете вы безяного короля завалили а ну да тему Вас завалю нафиг блин пошли нафиг вон е победа лицо у него конечно было победное дает вообще -мо ну ладно Так я по-моему могу одни одних и одни тех же ставить и побеждать в принципе да ух oh, ты я пошел нафиг В смысле ну ладно ну все он хана вы допендривались я вот так вот делаю если, вы, если я вот так вот делаю то вам хана и вы это поймите просто просто я мог бы сразу так сделать одну хотя бы даже так реально еще это ж видите вин просто не, ну это просто неинтересно будет но это реально таки будет так да нафиг я даже не буду вообще Ага, изи конечно. Угу. Не всегда. Не, ну здесь можно обезьяны короля поставить. А то нет. Там бы просто не затащил. Не, ну есть уровни, которых реально нужно думать очень сильно. А здесь здесь просто фигарить надо и все. Это начало, это же не какие-то там жесткие такие. Уровень. это ничего такого не жестко мы победили да вообще найти да победили просто найти по ногам по ногам надо им все двоих нафиг да или троих даже одним ударом вот это жесткое фига что так жестко ты ты чё ели шли да? а чё их защищает эта фигня что ли не я так не договаривался в вздыхали, быстро я сказал все вот так а пункт там один живой даже был Но это ничего не даст ему чё даже такие есть я даже не знал средневековье ну да я даже не знал что есть такие ну мало я играл если честно. Так-то я мало чего знаю. Барт, не ну Барт это бред какой-то. Ч ты? Ага, это что клочков клешёвкл... клей, клочко риаль какой-то да? На нафиг. Еее! А ну что, чу... ну иди на тебе. Минус. Девять даже броня не спасла. А потому что все. Ему броня не спасет никогда. А что не векове сейчас? Да что за фигня? Меняется вечно. Ну, мы знаем, кого поставить. Если вот такая вот ситуация будет. Ч ⁇ прыц? Все, мне хана. Так, все, это бред, полный. Я даже не буду с этим. Да, я понял. Ах, ненавижу я их, вообще. Идиоты какие-то тупые. А чё я, друг, я в другую сторону вообще стрелял? Сдыхайте. Э! Нет, нет, нет, нет! Стреляй! Блин, убили что ли опять? Убили! Стреляй! Трели! Да, нет, не помогу. Почему поражение? Я же победил. А у нас нет никаких шансов вообще на победу, кроме для этого. Нету реально, может всякий тибилок поставить, самураев, неважно, и все. Да, пускай. Ага, что-то так резко. А мы будем их фигарить пока. что 4... их очень плохо сейчас. Ч ⁇ происходит, а? давай? Стыхайте. Все, сто. <свист> ну офигенно. И что теперь делать вообще? против них, кроме этого, нет ничего Викинги, да викинги как-то вообще как-то не то совсем Катапульта, ну катапульта не будет, наверное Да, в принципе, можно то же самое, только на таких, не знаю, каких-то блин ну, типа дракона, только Вот, типа так, но ну, я не знаю. Ну, это не то. Ну, это бред, полный. Давай, так выше надо стрелять. Во, Во! вот, вот это я понимаю. Мне что-то не помогает. Поздыхали все опять. Надо даже выстрелить не успел. Ну что за фигня? Нет, да бред, ты реально какой-то, я тебе серьезно. Обезьянный король тут никак не победит. Его просто тоже унесет. Ниндзя? Ну не знаю, не успеет, наверное. Ниндзя, ты успеешь вот так вот зафигарить кто Зафигарить, я сказал. Фигарь! Почему он в воздухе не может фигарить? Чё ему мешает в воздухе фигарить? Он просто разбивает. Ну, бред, реально бред полный. Я не понимаю, как это пройти. А так. А, кстати, может? А нет, они уже вылетают. Блин, а печально так было бы хорошо. Или нет? А нет, дракона. Они просто сгорают, даже не успевают их. О, я помню, да Винчи, да? Вот это изобрел, это капец, конечно. Ну, хотя мы ну, это не капец, потому что у нас есть какие-то. Хвачка это мой. А по-моему плевать вообще на это. Ему реально плевать, он никак не сможет. О, еще их не хватало здесь. А все, доведите по все. Теперь самая большая проблема это. Ну не самая, конечно, но проблема. Фигарь, фигарь, фигарь, фигарь, ты живой еще? Нет, офигарь а то блин. Ладно, хорошо, дракона. дракожу поставил Победи, ты уверен? Просто сожжет нафиг всех. Да, да винчи просто в афиге, наверное. Он не учел, что так можно сделать. Все, ты сгорай, ты один остался. Все, ты беспомощный. Вот тут дракон реально хорош. О, oh, мушкетники, блин, вот это тоже плохо. Mm, ну, хвачка тут никак не сможет. Дракон, наверное, спалить не успеет. Ну, попробуем, конечно, но я ничего сделать не смогу. Если он спалит всех. Не сп... А, нет, спаливает, спаливает! Плохо, конечно, но спаливает. Все, спалил. Но, правда, там еще остались. Все, на Изи. Один остался и испарился О, опять это. Вот так вот. Ой! Нормально. А что я за них играю? Нет, за них не буду играть. Ладно, посмотрю, как они будут тащить их. Очень плохо. Они просто, по-моему, они копьем убивают, да? они копьем убивают и чё а реально не копьем убивают у меня камера сломалась уже. Они копьем убивают я серьезно говорю. <мы> <прыгнуть> <прыгнуть> да блин ну ч за фигня опять происходит начинается? А Дракоша, что Дракоша сделает? Дракоша даже не успеет, наверное, ничего сделать. Или успеет. А реально спалил их сразу. Так дракоша офигенный! Так, так можно дракошей пользоваться. Так тут тоже можно, наверное. А что нет? Он стоит недорого, ну ты всего лишь подумаешь. Смотри, орда дракош. А да просто они даже дойти не успеют. Просто лайк дракош. Вот за это надо лайк поставить обязательно. Просто они даже дойти не успевают. Я даже сейчас могу это сделать. Я, я вообще... Просто идите. Вин. Смотрите, они просто умирают сразу. Все умирают. Нафиг. Просто не надо ничего больше, ничего. Ничего ставить больше не надо. Просто дракоши убивают нафиг всех. Или нет? А, ну здесь не убил, ладно, допустим. А, там мушкетники. -мо, -мо, -мо, я забыл про них. Блин, а тут сложнее будет немножко. вот так вот. а чё не поздыхали а ну-ка коня убивай коня убивай все правильно о а, подумаешь, а. вообще на найдите сейчас мы. Сейчас мы тракошу возьмем и найдите все будет. Еще будет офиена или нет. А у них там их смотрите, они не успеют даже перезарядиться. Они нахуй просто сносят. Все, я думаю, ну ладно, хотя бы так. Да все, все. Э! Откуда вас столько? Нифига себе, не из дома вышли, что ли? А вот этого я не учу. Ну ладно. Ого, смешно им, да? Офигеть. Просто, смешно просто. А, нет. Ну, надо было очень много их поставить. Допустим, Да. Так да как то мало ниндзя, я думал, побольше будет. Эээ, <звы> <звы> смешно, капец, я офигею просто вас. Радостные такие. Ой. Ой-ой-ой, все поздыхали Нет-нет-нет, не иди туда, не иди, там все плохо. Да, такие есть. Блин, а что за фигня? Смысле да играть не. Они же не застрелили, да? А убили нафиг, да? Что блин, это что за фигня-то? А? Блин, упал. А все, сдох то да высота небольшая же, но ну, ёмонь. Да дай мне играть, я не играть смешно капец ага, очень особенно сейчас будет смешно Ну не долетает, нифига что за фигня то а? я спрятался я спрятался не стреляйте пацаны пожалуйста. Не надо, ну не надо, не стреляйте, мне хана походу, все, мне надо вниз идти, сейчас там самое... веселье начнется, ага, убили нафиг опять, да вы что, издеваетесь, что это не, пять невозможно пройти, в следующей серии пройдем это, ссылка на плейлисты ролики будет в описании, пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем пока, пока.